АвтоВАЗ продолжает расширять гамму антикризисных моделей. Запустив производство упрощенных седанов, универсалов и лифтбеков Lada Гранта. в Тольятти поспешили наладить сборку оспортивленных Грант Drive Active. А сейчас линейку машин без подушек безопасности, антиблокировочной системы и с моторами уровня Евро-2 пополнила приподнятая Гранта Cross, которая ожидаемо оказалась дешевле своего докризисного издания.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 Впрочем, даже если вазовские конструкторы, дизайнеры и технологи прямо сейчас займутся этим проектом, готовый автомобиль мы не увидим раньше, чем через 2-3 года. Следующую новость придется проиллюстрировать третьим поколением Логана. Ведь именно этот бюджетник послужил платформой для будущей «Лады», которую готовили на замену нынешней «Гранте».